Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава 4 жертвы обстоятельств, Амидрефор Месупрун. Данная глава представляет собой мою переписку с другом, его имя я указывать не буду. Итак, поехали. Я. Привет, я вторую неделю дома, вот пошла вторая неделя, на норму работы, не успеваю позвонить, нахожу звоню, а там уже не требуется. Друг. Засада. А объявление типа «Нужен человек в интернет-магазин заниматься звонками и сайтом нету?» Если чё, говори, что опыт есть небольшой, пусть стажиры рнут тебя освежить в памяти. Я. Я вот такой разместил на ОХ. Ищу постоянную работу в интернет-магазине. Интересуют обязанности. Обработка заказов на сайте. Оформление заказов. Подтверждение заказов. Проверка заказов, если необходима на работоспособность. Заполнение сервисных документов, если необходимо. Упаковка заказов. Отправка заказов перевозчиками. Отправка номеров декларации заказчикам. Возможно локальная продажа. Интересует график работы. Пятидневка, например. С 8.00 до 17. С 9.00 до 18. С 10.00 до 19.00. ЗЭПА не меньше 9000 гривен за один календарный месяц, согласен на переработки за отдельную плату. В районе метро Гагарина, Спортивная, площадь восстания. В центре города, можно на Барабашево. О себе, без вредных привычек, ответственный. Просьба сетевикам не беспокоить, Я только потратите свои время и энергию. Работа с капиталовложениями не интересует. Друг. Ну норм, добавь типа, что опыт небольшой был, ну как бы не соврал. Я. Так опыт у меня такой огородный, да это объява хуня, подлежащий камень вода течет только не гнилая. У меня об этом несколько роликов на канале снято с психоанализом, на него клюют только мошенники пока С Друг. А да, я с ними тоже сталкивался. Я. У меня траги раги какая-то с этими медреформами, прикинь 12 июля отослал резюме в одну контору, в понедельник, 15 июля мне позвонили и назначили на вторник. 16 июля, собеседование, я как бы настойчивый, а давайте сегодня, понедельник 15 июля. Они а давайте. Я пришел, и мы пообщались, потом я поехал служебным транспортом на место работе, ну мой внешний вид обманчив, сказали типа, это служебка назад оттуда. Поедете через 15 мин и выйти типа, под не успеете на ней уехать, и придется вам ехать служебным автобусом со всем персоналом, а это может и стоя. Разговор велся о том, что я не успею за 10 минут себя показать, какой я сотрудник и смогу ли. Короче, я за 15 минут порвал работодателя и был принят, на удивление отдела кадров, в Хайкове ехал на том же, на чем и приехал, мест свободных много и так. Далее с комфортом. Поезжаю такой, а мне говорят, блядь, надо медкомиссию проходить. Я говорю, я недавно устраивался на работу и наполовину психанул и бросил это занятие взвесив все за и против, решил забить на ту работу 11 июля. Ну короче, прихожу такой в местную поликлинику 15 июля. А тут жопа все в отпуске или приемы сняты. Только сегодня, 18 июля, ходил к двум, к одному дали обходной по нужной статье, а ко второму ходила раньше по личным вопросам, но к нему тоже надо на подпись а он принимает ровно через неделю, 25 июля, и другие врачи уже сегодня тютю, -тю, 18 июля, выяснилось, что из 5-2 завтра, 19 июля, 1 в понедельник. 22 июля, и 2 в четверг, 25 июля, следующие никак по-иному, я как чувак с мозгами, звоню своему терапевту, тот что сегодня и дал мне направление. Потому как то свежие наполовину готовое я психанул и подтерся им в общественном туалете, когда приспичил 11 июля, и говорю так и так. А она мне ну приходите завтра 19 июля и с вами что-то решим я ее предупредил что безработных денег нет на всякий случай а тут звонила мне с отдел кадров же тетка и мы с ней договорились на понедельник созвониться 22 июля прихожу домой включаю лайф, а тут пропущенный звоню а это оказывается сработало объявление навол работа рядом никаких нет комиссий за полоса повыше и график как хочу. Правда, я на той работе проработала ровно две недели, о ней я написал в главе номер 5. Слушай, рассказ целый, получился знаки и расставить и можно публиковать. Название придумал жертва обстоятельств. Завтра, конечно же, сначала иду в поликлинику, посмотрим, что они там предложат, а потом, конечно же, пойду на сегодняшние предложения работать. Надо планировать действия, а не обстоятельства. Вот и тогда уже как деса растется. Конечно же, мне интереснее сегодняшние предложения. И вот наступило 19 июля. Короче. Вчерашнее предложение победила. Завтра приступаю к труду. В поликлинике, как всегда, совки или перепутали меня с кем-то или намеренно вызывали на конфликт, обвинили меня, выдумав, что я типа какой-то кипиш устроил там. В прошлый раз, я говорю не может быть, напомнил ей, я же был тогда, когда у вас был на приеме адвокат, она обломалась и говорит мне, типа я ж все знаю. Короче направили меня снова по новой проходить всех нужных по 246 статье, двоих я прошел успешно, а потом возник тупик. Я придумал, как выйти не теряй хорошего в себе расположения возможного в будущем работодателя, пошел в офис, а там никого нет, все на обед наверное ушли. Мобильник разрядился, а в принципе я все равно не мог позвонить, так как минуты закончились на других операторов. В общем придумал, что в понедельник как она мне будет наяривать, я отвечу что кушать ни за что. Нашел работу, где ежедневно платит. Жить то надо, извинюсь. А тут на официальной работе прямо от метро Гагарина служебным транспортом туда и назад. Но зарплату уже официально тоже платят хер знает когда. Поэтому... Интересно, что ответит. И что вы думаете? Звонили и названивали, пока я не бросил трубку при разговоре. Сегодня заходил в интернет и увидел знакомое объявление, оно до сих пор висит, что туда требуется раб. Так что дорогие соискатели, если нет денег на частную клинику, то летом в Украине не стоит менять работу. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.